В общем, снимаю это видео с 55-й попытки, потому что сфотографировал на телефон, а мне постоянно кто-то звонит. Есть вопрос из одного из чатов ребят, которые скачивали какие-то материалы. На прошлой неделе была в гостях девушка. Коллега приехал на курорт, потому что я живу на море. Хорошо общались, гуляли под ручку, обнимались, делал попытки поцеловать, делал массаж, но встречал отказ. Сейчас вроде бы понимаю, что мог бы, наверное, настоять на своем. Как будто что-то не додавил Хотя с ее стороны инициативы и прикосновений не было Провожал в аэропорту и все было э, ок Грел ее руки, обнимал сзади Но после того, как она оказалась у себя дома То прям ощущаю, как будто она сильно охладела Мне интересны возможные причины Очень больно от того, что я так понимаю Дело в том, что недостаточно приставал Не всегда себя вел доста достаточно мужественно И отказывал себе в реализации своих желаний что мне следует... Я понимаю, что мне следует забыть о ней и искать новых. Но хотелось бы получить еще комментарий. Может, я что-то упускаю или понимаю не так. Вот. Отличный вопрос. Правда, он на уровне первого класса. Хотелось бы, конечно же, отвечать на вопросы про отношения, про какие-то такие более серьезные ситуации. Но вы их пишите, и я буду... Вот в этом чате просто люди пишут. Достаточно примитивный вопрос. О каких отношениях идет речь, если у вас элементарно не закрыт даже вопрос ваших там базовых потребностей? То есть вы не можете сексом заняться с какой-либо женщиной редкой вашей жизни, не говоря уже о том, что для отношений неплохо бы выбрать себе самую достойную. Ну ладно, ну да ладно. Здесь есть как бы ситуация распространенная, поэтому я решил о ней снять. Здесь есть очень много, как бы, моментов важных, но на некоторых заострю внимание. Он пишет, что, наверное, я не, как будто не додавил, инициативы с ее стороны по прикосновениям не было. Что это значит? Интересно, то есть, где вы видели такое, что женщина сама проявляет инициативу в прикосновениях? То есть она должна тебя трогать, она должна тебя целовать, засасывать, вот так, брать за шкирку, иди сюда, вот так вот, блядь, и целовать тебя, да, получается? Так, по-твоему? Что значит инициатива с ее стороны по прикосновениям? В 99% случаев, если у вас девушка еще не было никакой близости, то ни о какой инициативе в плане кинестетики и прикосновений с ее стороны речь вообще идти не должна. И еще важный момент. Вот. Я недостаточно приставал. Казалось бы, ну, обычное слово, то есть, если спросить, как я делаю, например, на тренинге практика, э, когда я слышу такие фразы от людей, я уточняю, мол, а ты уверен, что ты так к этому вопросу относишься, к процессу приставал? Он говорит, нет, я просто оговорился, я так сказал, нет, не просто оговорился. То есть, если ты так говоришь, значит, где-то даже на глубине, в бессознательном, ты так считаешь. То есть, ты считаешь, что... Э, инициатива к сближению с женщиной То есть то, что природой э, Придумано И это абсолютно нормальная Элементарная природная вещь Вот такие дороги в Самаре, кстати, если что Вот такие вот То Это ты называешь словом приставал То есть приставал -то очень имеет негативный окрас э, И казалось бы Это безобидная фигня, но это не безобидная фигня Когда ты так к этому относишься Ты сам себя ограничиваешь где-то вот в этих так называемых твоих приставаниях ты думаешь, что ты делаешь что-то плохое, женщинам, которые будут, естественно, в той или иной степени сопротивляться, говорить, не надо, что ты делаешь, что ты ко мне пристаешь, им будет проще тобой манипулировать, а тебе будет, скажем так, сложнее этому всему противостоять, потому что у тебя в голове такая установка. Но эту установку убрать достаточно сложно. Потому что, да, ее нужно убирать через практику Понимая то, что, блин, оказывается, как бы, а Им это только нравится, когда ты к ним пристаешь, понимаешь? Вот. Но ситуация элементарная В общем, приехала девушка, она дала тебе шанс Возможность, естественно, что она сама на тебя накидываться не будет Да, возможно, она где-то говорила Не надо, что ты делаешь? Мы же просто коллеги, мы же просто друзья Ты просто с этим ничего не сделал Почему? Потому что ты не разрешил себе И таких ситуаций миллиард и ладно бы, если бы это была просто история про то, что, ну, не занялись вы сексом. Да и хрен с ним. Опять же, есть правая или левая рука. Это ваши привычные для многих из вас способы закрывать свои потребности. Вот. Либо какая-нибудь жирная там какая-нибудь соседка-одноклассница и так далее. Вот. Элементарно, ты не разрешил себе у тебя не хватило скиллов да, что я говорил-то, что ладно бы, если бы дело было просто вот в сексе то есть когда тебе действительно нравится женщина, когда ты влюблен и когда вот ты из-за того, что у тебя недостаток скиллов, ты не понимаешь, как это делается, ты где-то себе что-то не разрешил, ты где-то тупанул, из-за этого ты теряешь понравившуюся тебе женщину вот тогда действительно неприятно, тогда больно тогда обидно а в данном случае, ну да, как бы ты профокапил секос, скажем так. Вот. Поэтому ситуация рядовая. Хотел заострить внимание не на том, почему у тебя это не получилось, да, и почему у людей это не получается. А именно на том, что есть слово «приставал» недостаточно. И второе, на том, что... Ты ждешь инициативы по сближению со стороны женщины. Либо каких-то зеленых сигналов светофора, когда она машет флажком, говорит, давай, давай, такого не будет. Элементарная прописная истина, стара как мир, но приходится, как говорится, повторять ее из раза в раз. Всех, кто хочет перестать наступать на такие грабли, на эту тупость, Очевидно, что в сентябре месяц, Скорее всего будет какой-то В конце сентября, после выборов Тотальнейший локдаун Всем, Всех, скорее всего, закроют по домам И хуй его знает, насколько вообще И когда это прекратится Поэтому есть август месяц Есть 26 по 29 августа Тренинг-практика в Москве На который ты можешь попасть Это наш юбилейный тренинг Нашему формату практики Три года, ребятушки, мы уже ведем именно тренинг-практику не говоря о том, что 14 или 15 лет я занимаюсь этой темой вот. Приезжайте, прокачаем, ссылка здесь внизу